Mm-hmm. зачем нло распыляет необычный газ на нашу планету зачем появляются необычные шаровые порталы и как это все объяснить досмотрите необычный видеосюжет сейчас идет необычная обстановка на земле множество тайн которые мы не знаем они проявляются со временем мы думали что не может быть чтобы на земле открылся. Портал или еще что-то. Но они открываются. Говорят, это портал в другое измерение. Кто-то утверждает, что эти необычные порталы уходят в ад. И из них выходят необычные существа. Сейчас на этом видеосюжете Алекс показывает, где это было. То есть этот необычный портал открылся. Теплота из него бьет ручьем прям. Но суть в том, что никогда не суйте в этот портал что-то. Есть много тайн, которые мы не знаем. Тогда же нам повезло, что это все-таки был портал. Есть наподобие НЛО, которое утаскивает или убивает. Что на самом деле они из себя представляют? По всему миру вот такие необычные порталы открываются, в разных уголках страны. Они в основном за городом, где людей мало, где множество, можно сказать, природы. Вот в таких масштабах они появляются, но и исчезают. Кто-то утверждает, что они улетают, кто-то говорит, что они исчезают. Но суть не в этом. Суть в том, что мы с вами живем в такой обстановке, что по всему миру сейчас махом что-то происходит. Необычные взрывы, которые происходят в горах, все думают, что это учение или что-то наподобие грома. На самом деле, вы сейчас посмотрите очень редкостный кадр, который был сделан в Китае. Посмотрите на необычную обстановку видеосюжета, который снимал очевидец. Все вроде спокойно, все нормально, но тут есть загвоздка. Если сравнивать то, что здесь есть множество кораблей НЛО, и тепловизором как раз они, китайские спутники, просканировали, и даже есть специальные самолеты, которые сканируют, их здесь очень много. Они находятся под землей. Сейчас вы видите взрыв, и отсюда появляется неопознанный летающий объект. Если сравнивать о том, что это все-таки фейк, давайте мы лучше будем считать, что это фейк. Если исходя, что это реальный видеосюжет, то давайте мы по-другому все будем разбирать. Я заметил, что в горах всегда часто находят необычные останки НЛО. Да-да, останки от необычных кораблей. То есть металл, он не соответствует, который находится порода на земле. Но суть в том, что НЛО это часть какой-то игре, в которой мы с вами сейчас находимся. Но это еще не то, что я хочу вам рассказать, а то, что скрывается и почему НЛО распространяет газ. Давайте мы разберемся. Сейчас идет очень бурная и необычная обстановка. НЛО распыляет необычный газ на земле и в атмосфере. Что за газа и почему люди считают, что это все-таки враждебный корабль? Давайте мы разберем. Самолеты, вертолеты распыляют огромный необычный газ. НЛО как раз пытается это все остановить. Мы замечаем, когда необычный Боинг пролетает и за ним идет очень белая линия. Вы все, наверное, видели. Нет, это не двигатель. Нет, нет, нет. Это специально распыляет необычный газ. Но есть множество применений, чтобы э, убирать углекислый газ в атмосфере. Но на самом деле никто не знает. Эти кадры были сделаны недалеко от Сан-Франциско. То, что мы наблюдаем, это необычный НЛО, который попадается часто нам на камеру. И вы видите, как он распыляет необычный газ. Сперва с виду вроде это торнадо, но на самом деле оно чистит землю от таких химических элементов. Вообще, Земля очень странная сейчас в последнее время. И углекислый газ как раз превышает, можно сказать, кислорода. То есть он постепенно спускается на Землю. Наверху нашей планеты находится необычный купол. Куда ему деваться, когда он скапливается? Правильно, он будет э, слоями набираться и потом будет спускаться на землю. Поэтому плотность кислорода и воздуха начинает проявлять очень огромную обстановку даже пилотам. Но суть в том, что этот НЛО был заснят прям близко. Посмотрите кадры, как он из себя представляет. Необычный корабль, который завис в этом месте, у него есть установлен необычная трубка. Посмотрите. Она находится ниже. Суть в том, что эта трубка как раз и распространяет необычный газ. Сравнивают множество очевидцев, что это корабль для защиты нашей планеты. То есть он чистильщик. Есть множество тайн, которые мы с вами не знаем. Говорят наоборот, что а НЛО распространяет газ, чтобы убить население. Кто-то думает, что э, НЛО наоборот какие-то чуму там, или лихорадку, или еще что-то распространяет. Множество тайн людей, которые а, следили за этим не, э, объектом, они взяли специальный прибор и были шокированы, что рядом с этим НЛО воздух стал на 92% чище. А таких, представьте, сколько на Земле, да их очень мало. Они чистят нашу планету от вот таких загрязнений. Заводы, от автомобилей, от всякие там ГЭС там и так далее. Получается, НЛО не травит, а наоборот, защищает и спасает нас от того, что мы скоро даже и дышать не сможем. Сейчас идет очень необычная в Китае разработка. Кислород в банках. Для чего это все делается? Правильно. Потому что загрязнение можно сказать, планеты на самом высоком уровне. И что из этого выходит? Правильно, люди начинают задыхаться, астматики появляются постоянно и увеличиваются. И прекрасно вы должны понимать, что НЛО есть друг нашей планеты.